Всем приветствую на своем канале, с вами я Хикан и у нас сегодня будет обзор на нефпак от ксева, будет, не знаю, у него сегодня мне предоставили на обзор мерседес CLK гелик uh, G63 и порш 911 давайте же приступим обсирать их, как я люблю так надеюсь мне после этого будут писать с предложением на, на, на, на обзор пак так облетим ее по крыша придирки будут? не знаю нет ну в принципе здесь вообще все неровно как-то сделано ё так багажник маленький нормально сегодня у нас повторение мать учения? ну конечно Одна и та же текстура. Ну я так и думал. Зад. Ладно. Лады. А ч он такой высокий, слушайте? Я только сейчас увидел. бред Ну, слушайте, салон. Если вот так вот смотреть и закрыть глаза, то плюс-минус нормально. Приборка отделика сидела. Ладно. Покатаемся Все ясно Скутер Следующая модель это G63 AMG вроде Mercedes так. Ну сразу видно Ой-ой-ой Под капот на пространство кстати, не пострел О май бог Потому туда и не смотрел а. Ладно Нормально. Слушайте, ну этот гелик я прям не знаю. Наверное, даже на шестерочку шеш могу ошинить. Вот это на ну, твердая четверка из десяти. А это твердая шестерка-семерка. Прям такая добротная, на самом деле. Ну, конечно, конечно, конечно. Кто не слушает, дверные карты все одни и те же делают. Так. Понятно. Как скутер по <звы> <звы> Смешно ему. Не, вот это прям машина хорош, хорошо сделана. А, еще же я забыл сказать, вы можете купить этот пак, перейдя по ссылке в описании, и купить его за тысячу рублей, наверное. Не, не, наверное, меньше сейчас стоит. Так. Porsche. А, это двигатель, извиняюсь, видно. Ну типа. Набор джентльмена. О, сегодня все у нас великие. Здесь просто еще дофига есть как бы. Ой-ой-ой. Здесь еще как бы дофига машинок. Но у меня их нету. Меня предоставили кароченную версию, чтобы я ее не слил. Эм, ужастик. Ужасная парше. Вот так вот, если смотреть. Ну, так вот как-то, да? Ну, Более-менее, да? Если вот так вот смотришь, то начинается хоррор. Три -э триллера с элементами паркура. Салон... я обосрался. Салон. что это такое? тень, да? Я отбрасываю тень. Ну, понятно. Ой, он, кстати, без звуков. Нифига. Минус. Здесь уже на четверку попахивает, если честно. Назад сесть нельзя. Минус. Хотя здесь задний ряд есть. Так. Ой, ручки-то хотя бы 3D. Что-то попытались сделать, но не получилось у них, видимо, просто. Так, давайте закроем. Под капотом. Ну, как всегда, ничего нету. Любит же у нас порше делать. Задние моторные автомобиля и на сегодня было все с вами был я хикан ставьте лайк подписывайтесь на канал это нефа Армяне вместе армяне всегда, армяне везде, армяне, друзья, армяне люди, армяне семья. Ты мой народ. Да, я люблю тебя, армяне вместе, армяне всегда, армяне везде, армяне, друзья, армяне люди, армяне семья. Ты мой народ. Да, я люблю тебя. Сам армян не я. Да, я не нацист. Если глобус стол, значит, это мир. Мы гуляем всегда.